Всем привет! Меня зовут Софья. Приветствую вас в нашем спортивном онлайн-зале Декатлон. Всем привет! Кто сейчас, какие города с нами? Привет! Откуда вы? Пишите. У нас в Москве сегодня тепло. Давайте мы чуть-чуть подождем, когда к нам все присоединятся спортсмены. Краснодар, привет! Ростов, привет! Солнечногорск, привет! Пермь, привет! Питер, привет! Угу. Молодцы! Так, я сейчас отключу комментарии, и мы начнем наши тренировки. А, значит, а... еще раз, меня зовут Софья, мы приветствуем вас а, в нашем спортивном зале онлайн Декатлон. Мы проводим каждый день тренировки по йоге, фитнесу, бодибилдингу для детей. Присоединяйтесь к нам. Я работаю в Декатлон и довольно продолжительное время работаю персональным тренером. Вся моя жизнь – это спорт. Начинаем. Угу. Встаю И потянемся. Вверх, вверх очки, мои любимые очки. Ага. И вверх тянемся, макушечка кверху, вытянулись. И работаем рулеточка, опускаемся вниз, подкручиваем копчик, шея, нейтральное положение, опускаемся вниз, тянемся, опустились. И поднимаемся медленно вверх, подкручивая таз и подтягивая живот поясницы. Еще раз вверх, вытянулись ноги сильные. Опускаемся вниз, рулеточка. Опускаемся, подкручиваем таз. Живот максимально притянули к поясничке. Шея нейтральное положение. Опустились вниз, расслабили шею поднимаемся вверх, поднимаемся вверх, хорошо, чуть-чуть мы разгрузим нашу шею, делаем полукруг, полукруг, потянули мягко, аккуратно, сильно не надо, и все то же самое в другую сторону, потянулись, хорошо, растянули, Наше плечо потянулись в одну сторону и в другую сторону. Растянулись, растянулись. Хорошо. Рука вперед. Дельтовидная мышца растягиваем. И в другую сторону. Хорошо. Левая рука вверх. Тянемся вправо. Тянемся и раскрываемся. Еще раз потянулись и раскрыли. Потянулись, добавили вторую руку, удлиняемся, смотрим вверх, удерживаем три, удерживаем два, посмотрели на свою руку. Один, поднимаемся вверх, с усилием максимальное вытяжение и потянулись, потянулись вправо, удлиняемся, смотрим на свою руку и потянулись вверх. Правая рука вверху вытягиваемся, вытягиваемся наши бока, да. хорошо, поднимаемся вверх, еще раз растягиваем, добавляем вторую руку, вытянулись, посмотрели на верхнюю руку, и поднимаемся вверх, еще раз вниз, таз фиксирован, не болтается, живот сильный, и поднимаемся вверх, работаем круговые движения руками назад, Разрабатываем плечи. И круговые движения вперед. Хорошо. Хорошо. И опускаемся вниз. Опустились вниз. И переход на носочки вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Еще потянулись вверх. Вниз. И вверх. Вниз. Молодцы, медленно округляя спину, шею в нейтральном положении поднимаемся вверх, становимся на край коврика, делаем вдох, опускаемся вниз, выдох, делаем прогиб, вдох, отшагиваем правой ногой, отшагиваем левой, у нас получается планка, не проваливаем спину. Чуть уранга опускаемся вниз. И собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Остаемся. Вытягиваемся. Толкаем копчик вверх. Пять циклов дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох, шаг правой ногой вперед, шаг левой ногой вперед и поднимаемся вверх, делаем вдох, руки на поясницу, прогиб, выдох, еще раз потянулись сверху, вдох, опускаемся вниз, выдох, прогиб, вперед, вдох, Отшагиваем правой, отшагиваем левой, планка, чутуранга, собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Остались на 5 циклов дыхания. Дышим. И еще три счета. Шаг правой ногой вперед, шаг левой ногой, поднимаемся вверх, руки на поясницу, работаем прогиб, и еще раз круг руками вдох, опускаемся вниз, выдох, прогиб вперед, отшагиваем правой, отшагиваем левой, опускаемся вниз, перекат. И возвращаемся собака мордой вниз. Вытягиваем наши плечи. Толкаем копчик вверх. Пять циклов дыхания. И работаем носок пятка. Мы остались собаки мордой вниз. И вытягиваем нашу спину. Работаем. Носочек. Пяточка. Носочек. Пяточка. Хорошо. сгибаем ума колена. Вытягиваемся еще. И пяточки ставим. Шаг правой ногой вперед. Шаг левой ногой. Поднимаемся вверх. Руки на поясницу. Выдох. Вдох. Уткатаса на поза стула. Держим. Еще раз вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Праги вперед. Вдох. Отшагиваем правой. Отшагиваем левой. И у нас получается перекат. Мы работаем колени, грудина и подбородок и уходим в кобру. Делаем перекат назад, уходим в полан собака мордой вниз. Остаемся. Сгибаем оба колена, удлиняем мышцы спины. И прыжком приходим к рукам. Потянулись вверх. Руки на поясницу. Выдох. Еще раз вдох. И путка тасана опускаемся вниз поза стула. Сильные ноги. Хорошо. Делаем вдох. Опускаемся вниз, выдох, остались внизу, держим, держим 4, держим три шеи. нейтральное положение, 2, один Внимание, руки подкладываем под подушечки пальцев и остаемся, нейтральное положение шеи, помним об этом. Четыре цикла дыхания. Хорошо. Поставили ладони и отшагиваем правой ногой назад. Угол в коленом суставе 90 градусов. Внимание, стопа находится на уровне ладошек. Угол в коленном суставе 90 градусов. Делаем пружинистые движения. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Остаемся. Спина прямая, дотянутая коленом. Хорошо распределяем усилие. То есть оно у нас... У нас нога правая хорошо цепляется за коврик. Держим. Держим 4. Три. Делаем выдох. Уходим ниже. Два. Уходим ниже. Один. Переходим на предплечье. Если не получается, мы можем остаться в предыдущем положении. Либо уходим. Стараемся вытянуться макушкой вперед. Спина не круглая, а прямая. Держим 4. Держим 3. Два. Один. Поднимаемся вверх. И ставим колено. Угол в коленном суставе у нас 90 градусов. Правая рука вверх. Максимальное скручивание влево. На подбедро, подмышка. И ладонь к ладони держим. Четыре цикла дыхания. Два. Три. Четыре. И убираем колено, держим баланс. Еще четыре. Дышим. Выдох три. Выдох два. Выдох. Один. Хорошо. Поставили колено. Руки. Опустили вниз. Можно убрать на подъем стопу правую. И опускаемся вниз, толкаем таз вперед. Успокаиваем дыхание. Делаем выдох. Еще три. Еще два. Один. Внимание, переносим центр тяжести. Следим, чтобы угол в коленном суставе был 90 градусов. Угу. И берем ногу за подъем, за стол Толкаем таз вперед. Удерживаем 4. Дышим. Три. Внимание, стараемся, чтобы таз был все-таки закрыт и направлен вперед. Терри. два, один. Молодцы. Вернули в 90 градусов правую ногу. И перекот. Левая стопа максимально сокращена. Не садимся. И медленно вытягиваем руки максимально вперед. Спина прямая. Стопа сокращена. Если не получается, можно сделать с небольшой амплитудой. Не смотрим на себя. Посмотрели, она у нас спинка такая, да? значит мы неправильно делаем. У нас должна быть спина прямая. Мы должны стремиться нижними ребрами лечь на левое бедро. Удлиняемся макушкой, шея не работает. И остались на четыре цикла дыхания. Терри, Дава и еще один опустились вниз. Молодцы, переходим в выпад. Угу. Амплитуда уже увеличилась. Хорошо. И уходим в полушпагат. Внимание! Два плеча, два бедра направлены вперед. Ягодица должна лежать на полу. Если не получается, и есть кубики для йоги, можно подложить под ягодичку, либо свернуть полотенчика и положить. Проверили, есть ли у нас прямоугольник. И опускаемся вниз. Мягко, аккуратно опускаемся вниз. И держим четыре счета. Держим три. Держим два. Один. Молодцы. Поднимаемся вверх. Я надеюсь, что у вас все получается. Что мы проверили свой прямоугольник. Сейчас мы усложним. Мы выносим левую ножку в 45 градусов. И опять проверяем. Два бедра. Два плеча. Направленные вперед. Ягодица левая лежит на полу. Медленно, аккуратно. Если, не полу... Если очень больно игодичную мышцу, мы остаемся вверху. Если все хорошо, мы опускаемся вниз. В комфортное положение мы ложимся и остаемся там на четыре счета. Мы обязательно дышим, делаем четыре цикла дыхания. Еще три. Еще два. Один хорошо, поднимаемся вверх и пробуем вынести нашу левую ногу в 90 градусов угол в коленном суставе. Угу. Проверяем. Бедро должно быть, таз закрыт, два плеча, два бедра, все тот же прямоугольник. Удерживаем. Уже восемь счетов, да. Держим четыре вверху. Держим три. Держим два. Дышим обязательно. задержки дыхания не работаем. Один. Опускаемся вниз. И еще на четыре счета. Держим четыре. Дышим три. Дышим два один хорошо поднимаемся вверх комфортное положение левой ноги угу. проверили тот же прямоугольник и отрываем кольостов коль беремся за подъем и толкаем ногу к ягодице. Стараемся держать таз закрытый. Хорошо. Тянемся. Тянем. Тянем. Да. Еще три. Еще два. Один. Хорошо. Возвращаемся в позу ребенка. Отдохнули. И поднимаемся с собакой вот и вниз. Вытягиваем. Копчиком толкаемся вверх. Дышим. Посмотрели на свой живот, если он есть. Если нет, это очень хорошо. Хорошо. Делаем хороший шаг правой ногой вперед. Угол в коленном суставе у нас 90 градусов. Проверили. Толкаем таз вниз. Дотягиваем левое колено. Шея в нейтральном положении, то есть удлиняемся макушечкой и пружиним. Работаем. а восемь, семь, шесть. Для этого надо дышать. Самое главное в растяжке это расслабление. Два, один, еще четыре. Три, два, один. Остались. Хорошая опора на левую ногу, не забываем. Если все получается и мы хорошо растянуты, мы можем опуститься на предплечье и остаемся там на три счета. Если растяжка не позволяет, мы остаемся вверху и удерживаем также четыре счета. Концентрируемся на дыхании. Держим 4. Держим 3. Держим 2. Один. Поднимаемся вверх. И ставим колено. Угол в коленом суставе право и лево. 90 градусов проверили. И поднимаем нашу левую руку вверх. Работаем плечом, по мышкой, уходим за правое бедро. И ладошка к ладошке. Скручивание, дышим. Четыре цикла дыхания. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И пробуем оторвать колено. Дышим. Еще четыре. Еще три. Два. Один. Молодцы. Опустили колено. Перешли на подъем. Угол коленом в коленном суставе 90 градусов. Опустились вниз. Толкаем таз вперед максимально. Надо чуть-чуть расслабиться больше и толкнуть таз максимально вперед. И дышим. Также 4 цикла дыхания. Три. Два. Один. Хорошо. Отрываем нашу колень. Можно взяться за подъем, за подушечки пальчиков. И растягиваемся. Толкаем таз вперед. Да, должно хорошо тянуться. По Патрицепс бедра должен хорошо тянуться. Прочувствовали это? Выдох. И опускаем ножку. Остаемся вверху. Удерживаем. Толкаем таз вперед. Сильный живот. У нас сильный с вами живот. Нету у нас переразгиба сильно в поясничном суставе. Да, поясницы нету. Хорошо. Переносим центр тяжести. Сокращаем правую стопу на себя. Не садимся на левую ногу. Спина прямая. И идем за руками с прямой спиной вперед. Стремимся нижними ребрами лечь на правое бедро. Таз закрыт. Не раскрываем его. Дышим. Четыре цикла дыхания. Еще два. Опускаемся вниз. И удерживаем. Можно почувствовать, как хорошо тянется двуглавая мышца петра. Да. Угу. Хорошо. Внимание у нас выпад, переходим, делаем хороший выдох и толкаем таз вниз. Угол в коленном суставе 90 градусов, дотянутая левая колено, спина прямая, макушкой удлиняемся. Угу. Исходное положение у нас шпагат Правая нога впереди. Проверили. Два плеча, два бедра образуют прямоугольник. Ягодица лежит на поле. Таз закрыт. Внимание, кости 11, и дальше направлены вперед. Опускаемся вниз и будем держать четыре цикла дыхания. Поднимаемся вверх. И усложняем. Наша правая нога уходит у нас 45 градусов. Да. Проверяем. Два плеча, два бедра направлены вперед. Удерживаем четыре счета. Три, два, один. Опускаемся вниз. И также будем держать четыре счета. Держим три. Дышим. Два. Один. Поднимаемся вверх. И выносим нашу правую ножку в 90 градусов. Ага. Здесь уже сложнее. Да, таз закрыт. Спинка прямая. Если очень больно, мы можем не опускаться вниз, а остаться в верхнем положении и держать все восемь счетов. Либо держим четыре и на четыре цикла дыхания опускаемся вниз. Держим. Поехали. Четыре. Три. Два. Один. Опускаемся вниз. Держим 4, держим 3, держим 2, Один. понились вверх. И комфортное наше положение. Проверяем два плеча, 2 бедра и берем за голеностоп, за подъем нашу левую ножку. И толкаем ее к ягодице, пяточкой к ягодице. Растягиваем. Ломать не надо. Если не получается дотянуться, ничего страшного. Все в процессе, все достижимо. Стопу не выворачиваем, все аккуратненько. Еще три, еще два, один. Хорошо. Переходим в позу ребенка. И ложимся на живот. Ноги на ширине коврика. Наша левая рука. Пока идет подлог, делаем в упрощенной системе. Наша правая рука берет за пальчики, за подъем правую ногу. Внимание, зафиксировали таз, лобковая кость прикреплена к коврику и толкаем медленно, аккуратно нашу правую ногу, правее ягодицы. Правее, таз фиксирован. Еще три. Еще два. Один. Хорошо. Меняем. Правая рука под лоб. Левая рука Берется за подъем. Лоб опустили вниз. И не отрывая таз, толкаем нашу левую ногу левее ягодицы. Внимание, не ломаем стопу. Медленно, аккуратно. Таз фиксирован, ноги сильные. Еще держим 4. Еще держим 3, два, один. Молодцы. Исходное положение. Поза ребенка. И выходим с собака. Можно вниз. Пять циклов дыхания. еще три, еще два, один. Подходим медленно к нашим рукам. Исходное положение, шея нейтральное положение. Опускаем все вниз. Держим три. Держим 2, один Хорошо. Переносим центр тяжести на нашу левую ногу. Правую ногу сгибаем в колени. И нашей левой рукой беремся за стопу. Удерживаем 4. Удерживаем три. Удерживаем. Два. Один. Медленно опускаем ногу. И руки ближе к левой стопе. Раскрываем ногу вверх. Таз закрыт. Опускаемся вниз к ноге. И толкаем ногу максимально вверх. Держим три. Таз закрыт, два, один, хорошо, опустили ногу. медленно опустились внизшие нейтральное положение, колени дотянуты, переносим центр тяжести на правую ногу. И отрываем нашу левую ногу. Колено согнутое. Наша правая рука идет и берет нашу ногу. И удерживаем баланс. Держим 4. Держим 3. Держим два. Один. Разгибаем нашу левую ногу. Наши руки под, да, подходят ближе к опорной стопе и поднимаем, не раскрывая таз, ногу вверх. Вытягиваем. Медленно округляем спину, шея в нейтральное положение, поднимаемся вверх и с руками опускаемся, подкручиваем таз ниже, ниже, ниже, ниже, ниже. Хорошо, шея в нейтральное положение, ноги на ширине плеч, взялись за голеностопы. И притянули корпус к ногам. Опускаемся все ниже. Четыре цикла дыхания. поставили руки раскрыли стопы наружу и опустились вниз исходное положение наши плечи выталкивают наши колени в стороны мы раскрываем тазобедренный сустав и стараемся выпрямиться не отклячивать нашу попу тогда будет тянуться Хорошо садимся, и у нас складочка наша любимая. Убираем попу, чтобы она нам не мешала. Вытянули сверх, проверили все. Отлично. И будем разминать наш забитрый на сустав дальше. У нас будет работать правая, левая ножка. Поехали. Быстро. Работаем. Еще восемь, семь, шесть, пять, четыре. Два. И последний раз. Один. Хорошо. Спина прямая. Угу. Берем правую ногу за стопу. И лодочка назад. Толкаем нашу ногу. Лодочка такая. Да. Работаем. Спина прямая, разогреваем, еще три, еще два, угу. и один. Небольшой полукруг без выпрямления ноги, да? пока она согнутая, работаем восемь, семь, шесть, пять. Четыре. И три. С прямой ногой. Да? Еще два. Еще три. Еще четыре. Хорошо. Вытянулись вверх. Спина прямая. И скидываем ногу. Молодцы. Беремся левую. Взяли. И поехали. Лодочка. Разминаем наш тазобедренный сустав. Работаем. Сил у нас много еще. Да? Еще три. Еще два. И один. И поехали к рук. К рук. К рук. Не выпрямляем до конца ногу. Не надо. Пока. Спина прямая. Еще четыре. Еще три. Еще два. Один. Прямая. Поехали. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Выпрямили ногу. Спина прямая. Спина прямая. Дотянули колени. Хорошо, сгибаем. На этом наша практика сегодня будет заканчиваться. Мы ложимся сейчас и расслабляемся. Все ложимся на спиночку. Мягко, аккуратно. Расслабились. Подышали. Еще три. Медленно, аккуратно поднимаемся. Всем хорошего дня. Приятно со всеми было познакомиться, даже виртуально. Пока-пока!